Здравствуйте, коллеги-предприниматели. Меня зовут Дмитрий Третьяк, и я миграционный эксперт. Расскажу вам, в каких ситуациях уже поздно обращаться к миграционному эксперту, а также расскажу вам интересную историю одного из многих пострадавших московских предпринимателей. В этом году ко мне обращалось несколько предпринимателей, которым надо было помочь снизить размеры штрафа или вообще помочь уйти от него. Кому-то я смог помочь, кому-то нет. Итак, расскажу вам в каких случаях помочь я уже не смогу. Если у вас уже была проверка, у вас выявили нарушение и наложили штраф, тут я уже помочь вам не смогу. Вам надо обращаться в суд. Или, например, у вас была проверка, и вы или ваши сотрудники уже давали показания и подписали протоколы. Также вы уже предоставили какие-то документы по запросу МВД. Каждый предприниматель должен учитывать все риски и возможные последствия этих рисков. Так задайте же себе вопрос. Действительно ли вы хотите рисковать всем что у вас есть в надежде сэкономить 20 тысяч рублей на услугах эксперта. Напомню, что штраф за каждого неоформленного или неправильно оформленного мигранта от 400 тысяч до миллиона рублей. как показывает практика с этим лучше не шутить. ведь сегодня вы работаете надеясь, что вас не проверят или надеясь на помощь ваших знакомых, а завтра эти знакомые не смогут вам помочь по каким-либо причинам И именно тогда у вас будут серьезные проблемы. Часть моих клиентов пришли ко мне на обслуживание именно после таких ситуаций и сейчас работают спокойно. Приведу пример, когда помочь было уже невозможно. В феврале ко мне обратился предприниматель, у которого кафе. У него в заведении задержали 12 человек, которые у него работали. Шестеро из них были трудоустроены как положено и на них были поданы уведомления. Несмотря на грубые нарушения в трудовых договорах и несоблюдение требований миграционных законов и ТК РФ, трудовым договором никто не прицепился, а вот шестеро оставшихся были оформлены не до конца, то есть с ними подписали трудовые договоры, а вот уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином в МВД не подали. Несвоевременная подача или не подача уведомления в МВД наказывается штрафом от 400 тысяч рублей. Собственник приехал ко мне в офис со своим товарищем, который помогал ему изначально решить эту ситуацию, но помочь не смог. К этому моменту уже прошло два месяца после задержания этих работников. Соответственно, они уже были не раз на допросах в МВД и давали показания. Плюс ко всему, они уже предоставили в МВД ряд документов, которые у них запрашивали. Посмотрев все эти документы и протоколы и допросов, я сразу им сказал, что надежды на успешное решение их задачи практически нет. Так как все показания, которые они давали и документы, которые они предоставили в МВД, только усугубляли их ситуацию. Но бороться всегда надо до конца. Тем более, когда на кону стоит ваш бизнес и ваше будущее. В общем, я подготовил им ряд документов, которые могли бы им помочь. Но, к сожалению, чуда не произошло, и они получили штраф 2 миллиона 400 тысяч рублей. Давайте же посмотрим, какие ошибки они совершили изначально. Во-первых, они доверили оформление трудовых мигрантов управляющему рестораном. Позже выяснилось, что у него проблемы в семье, и поэтому ему некогда было заниматься этими работниками. Во-вторых, управляющий, который, кстати, являлся братом собственника, решил сэкономить и не отдал оформление мигрантов специалисту миграционной сферы. В-третьих, управляющий допустил неоформленных иностранных граждан к работе. И четвертая, самая главная ошибка – они слишком поздно пришли ко мне. Это надо было сделать еще на стадии отбора персонала, или в крайнем случае, позвонить мне прямо во время проверки. В итоге их кафе закрылось, так как денег на штрафы у них не было. В результате, собственник разорен, нет денег на выплату штрафов нет денег на возврат кредита банку. Из всего вышесказанного вам стоит сделать свои выводы, господа предприниматели. Обратитесь ко мне прямо сейчас, и вы будете застрахованы от гигантских штрафов за трудовых мигрантов. Как говорится в книге «Самый богатый человек в Вавилоне», Лучше небольшая предосторожность, чем большое разочарование. Телефон моего офиса плюс 7 499 394 6191. Звоните, и мы найдем для вас самый выгодный вариант оформления ваших мигрантов. Желаю вам успехов в бизнесе и завтра быть умнее, чем вчера. Оставляйте заявку на обслуживание прямо сейчас.